Привет, я Нина, а я Вина. Мы выступаем с танцем живота по всему миру, включая Средний Восток. Изучая танец живота, мы поняли, что это позволяет развивать to каждую часть тела, особенно руки и мышцы живота. Тренировка живота позволяет иметь хорошую осанку и правильное развитие мышц пресса и спины. А умение владеть и красиво двигать руками особенно подчеркивает женскую красоту. Общепринятые упражнения для живота требуют больших физических нагрузок. В отличие от них, наша программа дает вам достаточно простые и приятные упражнения. Давайте начнем с положения одна нога впереди другой. Скрещиваем руки перед собой, разводим в стороны, дышим в так движение рук, выдох, вдох. Руки двигаются плавно, скрещиваем, разводим в стороны. Это отличное упражнение на соединение движения рук и ног. Теперь другая нога впереди. Скрещиваем руки перед собой, разводим в стороны. Вперед. Следим за дыханием. Вдох. Выдох. Поднимаем одну руку над головой и заводим ее за голову, и другой рукой тянем ее за локоть. А теперь наклоняемся в ту же сторону. Дышим ровно. Затем опускаем руку перед грудью и сгибаем ее к плечу. Другой рукой снова берем за локоть и тянем. А теперь поворачиваемся. Теперь с другой стороны. Медленно тянем, растягивая боковые мышцы рук. И вниз. Рука перед собой. Сгибаем к плечу. Медленно тянем другой рукой и поворот. Вращение плечами. Полный круг плечами. Вперед, вверх, назад, вниз. По кругу. По кругу. Старайтесь расширять грудь при движении плечами назад. Назад. Это упражнение очень хорошо для снятия напряжения мышц верхнего отдела спины. Сменим направление. Теперь при движении вперед стараемся расширить спину. Вперед. Теперь попеременно каждым плечом. И вверх, и вверх, и вверх. Почувствуйте удовольствие от движения плечом вверх. И вверх, и вверх. Теперь попеременно каждым плечом вперед. Вперед, вперед. Если хотите, можете добавить к этому движение коленями. Разведите руки в стороны и вращайте кистями назад, назад, назад. Движение только в запястье. Теперь в другом направлении. Это отличное упражнение на развитие мышц рук и запястья. А теперь в обратном направлении, но вместе с бедрами. Бедра двигаются вперед, из стороны в сторону. Следите, чтобы кисти рук описывали круг равномерно. По мере того, как бедра двигаются из стороны в сторону. Из стороны в сторону. И еще раз. И еще раз. Одна рука к виску, вторая в сторону. Помните, что это настолько же танец, насколько и упражнение. Одна к виску, другая в сторону. Из стороны side, в сторону И стороны в сторону. Теперь начинаем плавные движения снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Мы сейчас делаем отличное упражнение для рук. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Это упражнение оказывает наибольшее воздействие на трицепсы. А теперь сменим движение из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Одна ладонь тянется в другую. Бедра тоже двигаются из стороны в сторону, из стороны в сторону. Стороны в сторону. Снова сменим движение. Down. Одна рука вверх, в сторону, перед собой. Вверх, в сторону, перед собой. Это движение рассчитано на бицепсы и трицепсы. А теперь одну руку заводим вверх и за голову, другую перед собой и вверх, к плечу и в стороны, за голову, перед собой и в стороны. Вводим обе руки за головой и под головой, как бы обрамляя лицо руками. Начинаем волнообразные движения руками из стороны в сторону, из стороны в сторону. Почувствуйте легкое сопротивление. Разводим руки в стороны и продолжаем волнообразные движения вверх и вверх. Движение идет от плеча к локтю, к запястью, заканчиваясь пальцами. Почувствуйте легкое сопротивление двигающимся рукам, как будто ваши руки движутся в воде. Двигаемся вместе с бедрами. А теперь прибавим потягивание из стороны в сторону, из стороны в сторону. Почувствуйте, как растягиваются мышцы верхней части спины. Руки в египетской позе ладонями вверх. Начинаем движение грудной клеткой из стороны в сторону. Стараемся держать верхнюю часть тела ровно, при этом работаем грудной клеткой из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Сохраняя локти параллельно плечом, вы заставляете работать бицепсы и трицепсы. А за счет изгиба рук в запястье вы также напрягаете мышцы предплечья. Опускаем руки в египетской позе, ладонями вниз, продолжаем движение грудной клеткой вперед, назад, вперед, назад. Старайтесь держать нижнюю часть тела неподвижной, двигая только грудной клеткой. Старайтесь держать запястья напряженными и неподвижными. А теперь сменим позицию. Руки на поясе. Продолжаем двигать грудной клеткой. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Помните, что руки должны быть неподвижны. Ладони лежат на поясе. А теперь по диагонали. По диагонали возвращаемся в обратное положение. По диагонали вертикальное положение. Диагональ, вертикаль. Теперь в другую сторону. По диагонали возвращаюсь в вертикальное положение. По диагонали возврат в вертикальное положение. Now, alternate. А теперь попеременно. Corner, middle, по диагонали corner, вправо, corner, corner, возврат, corner. по диагонали влево.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 Let's start Давайте with начнем с положения одна нога впереди другой. Arms, скрещиваем руки in, перед собой, разводим out, в стороны, in, дышим в так движение рук. Выдох, вдох. Arms, руки двигаются плавно. Cross, скрещиваем, разводим в стороны.